Добрый день, уважаемые коллеги. Уважаемый президиум, действительно спорные вопросы лечения больных меланомой именно третьей стадии, адювантная и неадювантная терапия. Но почему мы говорим о неадювантной терапии, потому что, в принципе, уже неоднократно к этому вопросу возвращались, что пациенты этой группы относятся к группе высокого риска рецидива, и даже в эру такого активного применения адювантной терапии, уже рутинного применения адювантной терапии, данные лечения этих группы больных все равно остаются субоптимальными. Но эти прогнозы в зависимости от стадии нам всем известны. И если мы говорим о уже таких рутинных методиках одевантной терапии, что таргетная терапия, да, безусловно, она высокоэффективна, мы знаем эти вот расхождения кривых, которые действительно вызвали в свое время моли восторга, но, к сожалению, мы все равно видим, что часть больных прогрессирует, и через 5 лет наблюдения ну, только половина больных с наличием прав мутации, получивших комбинированную таргетную терапию, не имеют признаков рецидива. Половина пациентов, к сожалению, ну, мы видим, выходит на поток, конечно, на графика, но все равно больные прогрессируют, половина пациентов. Если мы говорим об иммунотерапии ингибиторами, pd 1 не неблагоприятный Zoomup и пембролизумап, также расхождение кривых нам известны. мы Видим преимущества по сравнению с просто наблюдением пациентов, по сравнению с эпилюмабом, безусловно, но также далеко не 100% пациентов получают выигрыш от назначения этих агентов. Попытки усиления эффекта адювантной терапии путем комбинированного использования и эпилюмаба и неволумаба также попытки эти проводились в рамках рандомизированного исследования с участием большого количества пациентов, почти 2000 пациентов. Мы видим комбинированная и, и монотерапии и неволумабом. Но, к сожалению, преимуществ в безрецидивной и, в принципе, в общей выживаемости комбинация в адювантном режиме не достигла. И более того, режим, конечно же, был более токсичен, и даже кумулятивная доза неволумаба у пациентов в группе комбинации была меньше. Поэтому, конечно же, в таком формате неволумаб остается лидирующим основным препаратом для адювантной терапии. И только в дальнейшем уже при поданализе, при исследовании там, генетического молекулярно-генетического профиля пациентов и так далее. Оказалось, что, конечно, пациенты, часть пациентов имеет пользу от использования комбинации в адюантном режиме, но это очень такая изолированная группа пациентов, у которых не циркулирующей ДНК, например, высокая опухолевая нагрузка, определенный статус интерферона гамма. То есть, конечно же, это еще далеко не всем пациентам можно назначить в адюантном режиме комбинацию. То есть, конечно, это такая далеко не рутинная методика. И поэтому, разумеется, мы говорим о возможностях уже на терапии, которая себя зарекомендовала в лечении очень многих солидных опухолей. Конечно же, мы хотим и уменьшить размер опухоли до хирургического вмешательства, и таким образом и уменьшить хирургические риски, а может быть, даже вообще отказаться от операции, или, по крайней мере, удалить, например, индикаторные маркерные очаги и отказаться от удаления других зон представительства опухоли. Мы хотим, конечно же, профилактировать возникновение удаленных макрометастазов. Конечно же, мы хотим изучить удаленную опухоль после, подвер... после подвер... проведения неодевантной терапии и максимально персонализировать уже одевантную терапию, а может быть, и отказаться от нее, если неодевантная терапия уже реализовала все возможности. И, конечно же, проводя исследования в области неодевантной терапии, мы получаем всю новую и новую информацию о механизмах резистентности к лекарственной терапии, механизмах эффективности, поэтому, конечно же, это безусловно научный интерес, это направление, оно продолжает представлять. Ну, как пример просто одно из исследований в области нанодиагностической терапии. Мы видим, что определенные корреляции, однозначные корреляции между статусом иммунологическим, даже не будем углубляться в это, мы клиницисты в большей степени, но между достижением полного патоморфологического ответа и иммунологическими изменениями они абсолютно прослеживаются. Поэтому здесь, конечно же, эти исследования они будут продолжаться и будут приносить So here. Результаты. Исследования в области наодевантной терапии, как я уже э, упомянула, конечно же, проводи, проводятся, и они начались уже с применения э, эпилеумаба. Но э, исследование, в частности, э, при использовании эпилеумаба в наодевантном режиме, буквально там два введения, оно не привело к принципиальному достижению полных регрессов, но сопровождалось закономерно высокой токсичностью. А уже исследования с использованием PD-1 ингибиторов, это пембролизумаб, неволумаб, комбинации неволумаба и эпилеумаба, они, подтвердили возможность тяжения полных патомофологических регрессов, которые, конечно же, экстраполировались, пускай в исследованиях они довольно малочисленные, но они приводили и к выраженному увеличению безэлицидивной выживаемости и общей выживаемости при довольно длительном наблюдении. Причем, конечно же, эта зависимость исследователям была ну, так, обнаружена, и она прослеживается и в более крупных исследованиях. Глубина ответа, полный патомофологический регресс, как правило, сопровождается значительным эффектом в отношении безэлицидивной и даже общей выживаемости. Вот исследование, о котором я тоже уже скажу, когда буквально 4 введения неволумабы или комбинации неволумаба-пилиумаба до выполнения хирургического вмешательства приводило к очень высокому возможности достижения полных патоморфологических регрессов. В случае комбинации практически половина пациентов достигала полного регресса, и при наблюдении на протяжении почти двух лет 80% больных не имело признаков рецидива. Ну, конечно, режим токсичен, поэтому он тоже, насколько он может насоблюдать, насколько он может может отсрочивать даже возможность выполнения хирургического вмешательства, это тоже принципиальный вопрос. Конечно же, он требовал и в принципе, реализовал в дальнейшем и дальнейшего изучения. И исследования, вот, которые по использованию комбинации, мы видим, какая высокая частота достижения и полного, и практически полного ответа. Более 60% больных имели такой глубокий патомофологический ответ, и при наблюдении на протяжении почти трех лет 8% больных не имело признаков рецидива, но, конечно же, имело высокую токсичность. Третья-четвертая степень, это 90% больных, имело такие осложнения. Конечно же, эти осложнения уже могут привести к отсрочке именно хирургического этапа лечения. Поэтому, конечно же, попытки были... Изучение комбинации вот модифицированного режима, когда уже дозы неволумаба и эпилюмаба да, дозы, когда эпилюмаб используется в дозе 1 мг на килограмм веса, неволумаб в дозе 3 мг на килограмм веса. И вот исследование PASIN-Neo, исследование ну, в принципе, довольно представительное, около 90 больных, исследование второй, второй фазы, которым комбинация изучалась в стандартном режиме, модифицированном, и режим такого последовательного ведения: сначала эпилюмаба и и неволумаба. И на шестой неделе, то есть, в принципе, полтора месяца отсрочка в выполнении хирургического вмешательства выполнялась операция в радикальном объеме. И, в принципе, эффективность неодевантного использования агентов, она подтвердилась. Мы видим, что частота полных регрессов довольно значительная. И причем она в большей степени даже представлена, представлена была в комбинации вот вот с уменьшенной дозой пелюмаба. И, более того, комбинация с дозой пилиумаба в 3 мг на килограмм вес она была очень токсична, и было даже преждевременно количество больных, вообще исследование, этот рукав был приостановлен. Поэтому то, что комбинация в неодевантном режиме эффективна и реализуется в достижении высокой частоты полных регрессов, она видна. И вот эти полные регрессы, они, как мы видим, очень отчетливо реализуются Именно без выживаемости. Если она достигнута, то практически 100% больных не прогрессирует на протяжении, практически, ну, по крайней мере, года наблюдения в этом исследовании. Исследование Прадок, о котором обязательно мы говорим, когда говорим о надеватной терапии, это исследование ну, было испланировано сначала в качестве попытки персонализации именно адювантной терапии после использования как раз комбинированного режима эпилюмабы и неволумабы у больных 3-й Б и третьей C стадии меланомы, в зависимости от как раз таки, глубины достижения патоморфологического регресса. Мы видим вот АСКА 2020 года и АСКА 2022 года. Эти работы представлены. Это исследование представлено. Смысл его в том, что пациенты с меланомой кожи 3-й Б и C Стадии, с наличием измеримых очагов, подлежащих хирургическому лечению, были рандомизированы на, получали, вернее, извините, получали два введения комбинированной терапии, и в дальнейшем, на шестой неделе исследования, проводилась резекция именно такого индикаторного или маркерного очага, и в зависимости от уже исследования патоморфологического удаленного очага, планировалось дальнейшее и хирургический этап, и сам этап наблюдения или адювантной терапии. Как мы видим, по дизайну, при достижении полного или практически полного регресса пациенты не подвергались дальнейшей лимфодисекции и просто находились в группе наблюдения. Если эффект был частичным, то есть менее половины живых клеток оставалось, выполнялась лимфодисекция и также просто наблюдение, активное динамическое наблюдение. Если более половины жизнеспособных клеток оставались в удаленном маркерном очаге, то пациенты подвергались и лимфодисекции, и уже стандартной адювантной терапии. И, в принципе, возможность достижения таких вот глубоких ответов, большой патронфологический ответ у 60% больных был доказан. Поэтому, в принципе, вот такое комбинированное использование двух введений комбинации подтвердило свою эффективность и было показано, что если вот эти вот полные, практически полные ответы достигнуты, то Высокая частота, практически достигающая 93-98%, почти 100% без рецидивной выживаемости и выживаемости без удаленных метастазов. А в том случае, если больные имели только частичный регресс патронфологический, то уже, конечно, риск рецидива повышался, и эти пациенты имели большую пользу уже от назначения одевантной терапии. То есть, в принципе, с помощью адевантной терапии, то есть то, что мы имеем лечение ряда других солидных опухолей, также мы видим и в отношении меланомы. То есть, возможность уже подбора одевантной терапии, вообще принятие решения о ее необходимости. То есть части больным она, может быть, уже и не нужна после такого кратковременного, в принципе, полуторамесячного применения препаратов в неодевантном режиме. Разумеется, были попытки изучения и таргетных препаратов на адювантном режиме, и здесь, конечно, это исследование на 2018 года, но уже такой исторический больше интерес представляет, но имеет смысл его, наверное, представить. Исследование второй фазы, больные с наличием мутации Евгения Бера в третьей стадии, или Ольга меланома четвертой стадии, в течение двух месяцев получали комбинированную таргетную терапию, в дальнейшем подвергались хирургическому вмешательству и получали ее же, эту терапию, в адювантном режиме, и вторая группа пациентов, исследование достаточно малочисленное, сразу подвергалась хирургическому лечению, и одевантной терапии, но уже по выбору исследователей. То есть тогда еще не было стандартом использования таргетных препаратов в таком. В уже обязательном режиме. и конечно же тоже кривые расхождения кривых при использовании такой комбинированной таргетной терапии по сравнению с пациентами, получавшими только адювантную терапию всю кроме таргет здесь договор таргетную терапию пациенты не получали, а получали интерфероны или других агентов. Ну, конечно тоже расхождение кривых оно значительное. И вот исследование, которое оно принципиально, оно уже входит уже активно и вошло в наши рекомендации русско-буквально вот два месяца назад, в феврале этого года, это исследование с 18.01 по использованию пембролизумаба в переоперационном уже таком формате. То есть мы знаем, что пембролизумаб у больных меланомой кожи 3-й Б, 4-й стадии в также используется в адювантном режиме после хирургического вмешательства. Но здесь буквально три введения пембролизумаба у половины пациентов выполнялось до оперативного вмешательства, хирургическое вмешательство, и в дальнейшем продолжалась уже адъювантная терапия пембролизумаба. А вторая группа, ну, это, в принципе, потому что нам уже, уже является стандартом, да, стандарт всего-то не так уж и давно стал стандартом, когда хирургическое вмешательство, удаление образования опухолевых и адъювантная терапия пембролизумабом. И, конечно же, такое вот предоперационное применение пембролизумаба, оно Переоперационное, да, в целом, привело к принципиальным различиям в бессобытийной выживаемости и, ну, в принципе, возможно, к некоторому тренду в сторону увеличения общей выживаемости, хотя, конечно, данные еще пока мы оценить не можем. И более того, применение предоперационно пембролизумаба привело и к уменьшению, практически двукратному уменьшению прогрессирования на уже этапе адеватной терапии. Как мы видим, у 20% больных в группе предоперационных операционного применения пембролизумаба было стояло с и в два раза больше пациентов прогрессировало при использовании препарата только уже после хирургического вмешательства. Поэтому ну, здесь как раз таки вот так плотность, да, и частота и количество различных событий, оно представлено на слайде. И конечно здесь выигрыш у пациентов, получавших переоперационную пембролизумаб, и полные регрессы в этой группе также достигнуты. Ну, по крайней мере, у каждого пятого пациента. Но это в любом случае это уже реализуется и э, в такой в эффекте, э, в бессобытийной и безрецизивной выживаемости. Поэтому, в принципе, э, уже вот, буквально недавно я уже говорила у больных э, меланомой кожи 3 Б э, и 3-й Д стадии э, уже э, рекомендации по использованию э, трех введений пембролизмаба предоперационно с последующим продолжением э, его 15 введений послеоперационном этапе оно уже э, является таким вот рекомендуемым. Э, мы можем мы его, в принципе, ссылаясь на эти рекомендации уже применять в нашей практике, поскольку это приводит к преимуществу в безрецидивной выживаемости по сравнению только с адювантным применением. Ну, и вот здесь наш опыт применения надювантного ингибиторов в 5.1. У нас был опыт использования прологолемаба. Это было клиническое исследование, проводимое в нашем центре. Это инициативное исследование, в котором мы тоже видим, что пациенты, 14 пациентов, из них ну, трое, по крайней мере, имели полный, практически полный патологический ответ. Ну, здесь как иллюстрация, как раз -таки вот пациенты с Исследование послеоперационного материала после применения пролголемаба с полным патоморфологическим ответом. И, наверное, уже такой еще один вариант предоперационного использования известных нам лекарственных агентов – это уже комбинированное использование таргетных препаратов и иммуно Поскольку мы знаем, что ибрафы, и они оказывают ну, большое множество да, иммуномодулирующих эффектов, о которых мы не будем сейчас говорить. И как раз-таки исследования были спланированы, как раз -таки, чтобы оценить, на предоперационном этапе могут ли таргетные препараты еще больше усилить эффект иммуноонкологических препаратов исследование Нео-Трио, которое представлено было на АСКО прошлого года, исследование второй фазы, с небольшим количеством пациентов, но здесь рандомизация на три группы, уже такое стандартное использование пембролизумаба предоперационно с хирургическое лечение и в дальнейшем Одевантная терапия. Вторая группа – это очень кратковременно, буквально недельное применение комбинированной таргетной терапии в надежде, что они из препарата оказывают иммуномодулирующее действие, и пембролизумаб для введения. В дальнейшем также операция и пембролизумаб уже одевантна. И использование тройной комбинации, когда мы и доброфениб, и термитениб, и пембролизумаб использовали и предоперационно. В течение шести недель выполняли операцию и в дальнейшем наблюдали пациента. Ну и, в принципе, ожидаемо мы видим, что тройная комбинация, все-таки привела к большей частоте полных и практически полных патологических ответов. И это также отмечалось и в объективном ответе по критериям ⁇ Россист ⁇ Здесь как раз таки вот такая вот и морфологические ответы, и объективные ответы с помощью обследований инструментальных, они совпадали. Если мы говорим о выживаемости без рецидива, то на протяжении, по крайней мере, года, ну, примерно все кривые идут сопоставимо, то есть пока никаких принципиальных различий исследователи не отметили. Ну и если мы все-таки будем так более прицельно смотреть, то пациенты имевшие полные практически полные ответы, все-таки имели лучшие показатели без лицебодийной вживаемости на протяжении года, по крайней мере, чем пациенты, имеющие частичный ответ или вообще не имеющие. Мы видим, у них их без выживаемость, вживаемость ну, 70-80%, в то время как практически 100% у больных с полным ответом. Поэтому, конечно же, возможность достижения такого глубокого патоморфологического ответа она имеет принципиальное значение. Ну, а через год общая вживаемость она во всех группах она достаточно высокая пока еще не может быть особенно э, оценена. Если мы говорим о том, что, какой режим более токсичен, то, безусловно, тройная комбинация более токсична. Токсичность в 3 степени, конечно же, в 3 отмечалась чаще, и чаще э, необходимость была прекращения надевантной терапии, э, чаще прекращалась, э, прерывалась надевантная терапия, в основном за счет, э, разумеется, таргетных э, препаратов. Но токсичность э, в комбинированном режиме, она все-таки в большей 34 4 степени была представлена пироксией. как видим, все-таки э, во всех в группах такие 0% практически был токсичности такой выраженной 3-4 степени. Поэтому исследователи, по крайней мере, делают вывод, что, конечно же, тройная комбинация, ну, она, наверное, ожидаемо, ожидаемая, обладает наибольшей эффективностью, но в то же время и наибольшей токсичностью, хотя токсичность, ну, по большому счету, управляемая. Осложнение треть-четвертой степени у половины пациентов, но не имеет этой комбинация пока, по крайней мере, преимуществ в безрецидивной, безсобытийной выживаемости после монотерапии пембразумабом. Поэтому может быть такой вот агрессивный подход, может быть он является и избыточным. Ну, а такое кратковременное применение комбинированной таргетной терапии и последующий переход на монотерапию пембразумабом, по крайней мере в течение такого короткого времени недели и там, 4 недели, она не приводит к принципиальному эффекту, поэтому скорее всего не является, ну не будет являться такой рекомендуемый. Если на самом деле много, и мы видим, что э, и те, что мы уже успели просмотреть, и э, те, что э, проводятся сейчас, количество пациентов также может быть различное, И вот комбинация уже вот с использованием препаратов коббитенинбата, золизумаба, виверфениб также изучаются и так далее. И век и э, Терапия, направленная на, э, с вирусными агентами, тоже используется. Поэтому, разумеется, эта область очень интересна, поскольку она обладает таким очень большим терапевтическим наверное, потенциалом и, скорее всего, э, будет так вот, ну, активно продвигаться в нашу клиническую практику. Ну, комбинации э, бы и неволумаба тоже с выраженной частотой э, полных ответов. Но вот здесь такое вот общее мнение исследователей на основании подведения итогов вот, ряда э, исследований, которые уже проведены, что все-таки, если мы э, э, неодевантно используем э, э, иммунолокалическую, препараты, то при любом патоморфологическом ответе, если он есть, то как правило, все пациенты, по крайней мере без рецидива, на протяжении там двух лет живут очень убедительно, долго, и в дальнейшем уже рецидивы заболевания развиваются реже. А если мы используем таргетную терапию в неодевантном режиме, то принципиально, конечно же, именно полные ответы, но и, и, и они в дальнейшем, в протяжении двух лет, они постепенно все таки исчерпываются, и такие осроченные рецидивы они могут быть и более часто, чем при иммунных препаратах. Поэтому все таки такое, ну, разумеется, это не прямое сравнение, но такое, такое биологическое, может быть, некоторое об нашего выбора. Вот, но ну и выборы, выводы, которые я сделаю, что, конечно, большой потенциал в лечении, скорее всего, больных меланомой кожи, требующий баланса между эффективностью и токсичностью, и вопросы для дальнейшего решения, разумеется, их много: какой режим выбрать, комбинированный, какие дозы выбрать, каким пациентам, с каким профилем пациента, какая роль адъювантной терапии в дальнейшем, скорее всего, на самом деле будет зависеть от степени и глубины надъювантного ответа на Терапию. Вот. И может быть действительно это приведет даже к возможности деэскалации меньшей агрессивности хирургической в дальнейшем. Благодарю за внимание.